Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам, как приготовить необычный для наших мест соус для мяса. Жарите ли вы мясо на огне? Может быть, вы запекаете мясо в духовке? Или, может быть, вы банально жарите его на сковородке? Неважно. Соус подходит как для запеченного, так и для жареного мяса. Конечно, латиноамериканский, а точнее аргентинский соус, его придумали в Аргентине, для наших мест обычным быть не может. И хоть соус и аргентинский, а состав будет украинский. Ну, за исключением одного ингредиента. Но по крайней мере абсолютно все ингредиенты нам точно привычны и их осталось только перемешать. Запоминайте название соуса. Чимичури или Чимичури. чи ми чу -ри. чи ми -чу -ри. РИ, две буквы Р. Аргентинский соус, основой которого является петрушка. А теперь запоминайте состав: петрушка орегано, чеснок, винный уксус и оливковое масло. Конечно же, вы можете добавить красный перец, но это на любителя. И готовится этот соус в блендере. Берем петрушку. это будет лишнее. Загружаем в блендер чеснок я добавляю минимум три зубка. оливковое масло грамм 100 можно меньше запомните оливковым маслом вы можете регулировать густоту соуса на свое усмотрение слегка взбили теперь еще добавляем масло Добавляем 3 столовые ложки уксуса винного и можно чуть-чуть посолить. и опять все взбиваем теперь красный перец немножко для вида скорее для красоты ну конечно немножко и для стринки Знаете что я еще забыл? Орегано. Это очень важно важная добавка в соусе. Орегана можно много, почти наверное столовая ложка будет. И все опять перемешиваем. Как я и говорил, густоту соуса мы будем регулировать маслом. Оливковым. Надо проверить подойдет или не подойдет. По-моему достаточно. Не сильно жидкий, не сильно густой. И очень вкусный. М -м -м -м -м. Ух, класс вообще. На первый взгляд, когда вы будете пробовать, вам может показаться, что слишком приторный чеснок, либо слишком приторная петрушка. Есть вот у него такое свойство этого соуса сразу. А вот когда он постоит часик-другой, а то и день, два-три, говорят, даже до месяца может стоять, то все вкусы балансируются и выравниваются вы это надо приготовить каждый из вас это может сделать легко сейчас пока он постоит я быстренько приготовлю мясо Ну, собственно, все. Соус готов. Мясо уже тоже готово. Ребят, сделайте, обалдеете. Он вам очень понравится и станет почти повседневным в нашей жизни. Тем более, что готовиться он несложно. И можно приготовить его в прок, там неделя-две спокойно будет стоять в холодильнике без проблем. Сочетается с мясом очень красиво, можно красиво подать. Да что там говорить, готовьте, готовьте и у вас получится. Ну и традиционно, с тебя подписка, а с меня вкусные ролики.